Обернись, ты знаешь, кто тебе в спину дышит? Кто вхож в твой дом, твой близкий круг, родных, друзей? Ведь тот имеет власть, кто твою жизнь всю видит, и тот лишает сил. Кому привязан ты сильней? Нет, что ты, успокойся, тебе не нужно быть изгоем, не нужно защищаясь убегать от суеты. Но в обществе людей порой мы выживаем с боем И в тишине о достижениях своих молчим Доверие овцы не привело к успеху. Для волка она жертва. Была и будет ей. Так было ведь всегда. Не будь овцой. Пусть доверяешь. Пусть неизменна схема. Ты просто замолчи. Обдумывай.